Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец! Сегодня мы будем с вами смотреть, что будет происходить в вашей жизни во время движения Венеры по знаку Зодиака Телец. Телец для вас является домом работы, то есть ваша активность будет направлена в основном на работу. Ну а поскольку Телец у нас непосредственно связан с качеством, с комфортом, с вкусной едой, дорогими напитками комфортной обстановкой, красивыми людьми, то на период с 14 апреля по 8 мая, пока Венера будет двигаться по этому знаку, конечно же, ваши завоевания, ваши достижения в рабочей сфере будут направлены на удовлетворение именно этих потребностей. Ну и тем не менее, Венера будет вам этому благоволить. И это очень хорошо. И не может не порадовать. Давайте. Обратим также внимание еще на такой интересный период, как с 17 по 27 апреля Венера будет двигаться в сторону соединения с Ураном. Это говорит о том, что в период с 17 по 28 у вас будет шанс Получить какой-то неожиданный выигрыш, премию. Вот Будет удачное стечение обстоятельств. И те события они могут вас порадовать. Пик придется на период с 22 по 24 апреля. Это коснется не всех стрельцов. Возможно, это будут какие-то избранные. Но тем не менее, шанс обязательно будет. Еще момент. В предыдущих пару недель, вероятнее всего, у вас там были какие-то очень активные действия внутри вашей семьи. Вам хотелось что-то там делать, что-то творить. Ну, вот где-то приблизительно после числа девятнадцатого вы свою активность можете в стенах своего дома, в стенах своей семьи притормозить. Притормозить с целью направить свои, свои ресурсы в сторону улучшение общего благосостояния в работу возможно у вас там какие-то новые проекты появятся, какие-то новые задачи по работе которые нужно будет решать и я могу сказать, что вам достаточно легко это будет удаваться еще хотелось бы обратить внимание что до 23 числа Пока у вас Марс двигается по сфере вашего партнерства, вы можете оказывать очень большое влияние на своих партнеров. Это как касается и семейных взаимоотношений, и взаимоотношений по работе. Время, в общем-то, достаточно активное, интересное и может дать старт очень многим делам. Что касается ситуации с 21 по 28 апреля, давайте здесь выставим, в серединку, например, с 22 апреля, Венера будет в квадрате к Сатурну, чем, чем интересен этот период, у вас? ваш Сатурн находится в зоне поездок, передвижений, и можно сказать, что это не совсем благоприятный период для того, чтобы договариваться по работе, чтобы совершать какие-то рабочие поездки, какие-то небольшие командировки, делать какие-то нововведения. Но может что-то пойти с трудом, либо это потребует больших каких-то крупных вложений, то есть больших дополнительных ресурсов. Что-то может продвигаться с трудом. Если можно что-то перенести, то лучше это перенесите. С 29 апреля по 4 мая у вас здесь включится снова сфера дома семьи. И вам захочется что-то сделать у себя красивое. Ну, возможно, кто-то планирует ремонт, кто-то планирует приобрести что-то дорогое, кто-то Хочет заняться каким-то художеством в стенах своего дома. Вот как раз для этого и подходит период с 24 апреля по 4 мая. Здесь будет стимулироваться ваше воображение. Будут раскрываться ваши творческие способности. Очень хорошо подходит период для взаимодействия с, любимыми, с любимым человеком. И будете стремиться как-то, знаете, так привнести вашим период. Творческий тандем. Еще какие-то, может быть, необычные, необычные какие-то... Э, необычные достижения. там Какие-то необычные... Чего-то достичь необычным способом. Сделать, не, сделать что-то вычурно, может быть. Не так, как вы даже планировали. Это может быть тоже спонтанно. Хорошо. С 3 по 8 мая. Здесь у вас подключаются ваши собственные финансовые ресурсы и работа то есть это время благоприятно для взаимодействия и работы с коллективами большое значение имеет получение прибыли через партнерские взаимоотношения несмотря на то что в это время у нас выпадают праздники ну, выходит что для вас как раз это время было бы прекрасно для того чтобы поработать и хорошо заработать что касается ситуации с 4 мая. Меркурий переместится. Давайте я выставлю 4 мая. Меркурий переместится в зону близнецов. У вас снова активизируется сфера партнерства. Появится желание вместе проводить время, передвигаться, общаться, знакомиться. И возрастет ваша активность. Кстати, будете к себе также привлекать людей младше по возрасту. Очень будет много знакомств, общения. И будете настроены на такое дружелюбное и активное взаимодействие с окружением. Ну, теперь посмотрим, что вам подскажет Таро. А период с 14 апреля по 8 мая. Как будут воспринимать окружающие представители знака Зодиака Стрелец? Папеса. Загадочная личность. В общем-то, вы не будете слишком афишировать свои мысли. Вы будете много держать в тайне. Будете загадочными. И это и правильно. Что касается... Ну, так же, как мудрого человека, который хорошо понимает, что он делает и знает, как это нужно делать. Еще вот это указание на то, что не нужно никуда спешить. Основные события вашей жизни будут через лунный месяц. На следующей луне. Хорошо, что ждать в финансовой сфере? Паш, кубков. Здесь идут какие-то приятные события, предложения. Это могут быть какие-то небольшие траты. Приятные покупки по королеве мечей. Я вижу, что вся ваша финансовая сфера она будет полностью под контролем. Вы будете прекрасно контролировать ее, будете понимать, что вы делаете. Еще здесь есть указание на то, что ваши деньги могут в какой-то степени зависеть от некой женщины, которая может быть вашей руководительницей или бухгалтером, ну, в общем-то, как-то руководить вашими ресурсами. Еще, как служатся взаимоотношения в доме семье? Ну, у вас здесь активность. Интересно, что здесь девятка жезлов, а она изображена с мечами. Не совсем понятно, почему так. Но в любом случае, это указание на то, что там идет скорость, развитие, что-то нужно делать очень быстро, быстро принимать решения. Ну и поскольку это женщина машет шашкой, то, наверное, все-таки основные события будут зависеть от женщины. Также здесь есть указание на получение новостей, на укрепление укрепление своих взаимоотношений и вы знаете что-то вы планируете может быть кто-то планирует здесь или поездку или какие-то события с размахом всерьез и надолго здесь даже вплоть Ну, кто-то например решит если кто не венчан повенчаться не, не женился жениться кто-то задумается о том чтобы расширить свою семью ну, в плане завести например еще детей даже так может быть. Ну, здесь идет стабилизация в сторону укрепления и улучшения. Хорошо, что ожидает представитель знака зодиака стеклец в любовной сфере, в любви. Давайте посмотрим. Восьмерка мечей. Ну, она сегодня просто всех преследует. Хоть бери ее, вытаскивай из колод и откладывай. Но здесь идет ситуация, когда человек не видит, не понимает выхода, не видит каких-то очевидных вещей. Ну, давайте уточним ее. С чем это связано? С королевой кубков. Ну, если вы мужчина, то, соответственно, это касается женщины, которая относится к водной стихии, рыборак, скорпион. Если же вы женщина, то вполне возможно вы слишком чувственный, вы слишком, может быть, как-то все близко берете к сердцу, и у вас здесь указание на то, что вам нужно как-то больше задумываться о своих собственных интересах. И еще, для женщин тоже, если вдруг в вашем случае есть ситуация... Похоже на любовный треугольник, то вы должны четко понимать, что мужчина, который находится в данных взаимоотношениях, он будет находиться в семье. Он никуда не денется из семьи. Вам нужно четко преследовать свои собственные интересы. Хорошо, давайте посмотрим, что ожидает представитель знака Зодиака Стрелец в карьере, в карьерных делах, в карьерных устремлениях. Ну, здесь все очень стабильно, все четко, и вы знаете, нет абсолютно никакого повода для беспокойств. Также есть указание на то, что вы можете надеяться на покровительство такого человека. Ну, руководителя очень сильного, властного. Хорошо, что ждает в плане здоровья представителей знака Зодиака Стрелец? Ну, это быстрая карта. Даже если вдруг там приболеете где-то, то это достаточно быстрое, легкое выздоровление. И главный совет для представителей: знака, зодиака, стрелец, что вас ожидает в этом периоде. Колесо фортуны. Вас ждут изменения. Колесо куда-то крутанется. Ну, давайте посмотрим. Знаете, здесь может быть разрушение. Но эти разрушения связаны с, с какой-то очень сложной кармической ситуацией, которая не давала вам никакого покоя. Ой, очень интересно. Смотрите, здесь выпало такое сочетание, которое говорит о закрытии кармы насильственным путем, то что-то вашей жизни меняется, даже оно уже произошло неожиданно, и ему на смену приходят, смотрите, тут какие красивые, туз, туз, туз, туз кубков, пентаклей и смерть Здесь идет обновление, полное обновление жизни, как в чувствах, так и в материальной сфере, то здесь идут перемены. Вас ожидают как крупные кардинальные перемены. Кстати, у вас из всех самые такие серьезные кармические карты выпали. Ну что ж, на сегодня все. Напоминаю, что я готовлю свои прогнозы, исходя из вашей активности. Ну, Кто больше поставит лайков, комментарий, то те знаки я готовлю в первую очередь. Надеюсь, что мои прогнозы для вас информативные, интересны и мой рейтинг у вас будет также расти. Так что надеюсь на ваши лайки, комментарии и до встречи в следующих периодах.